Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вам расскажу покажу, как сделать безопасную флешку, раздел... Не знаю, называйте это как хотите, хотите, неважно. Я вам покажу, как сегодня сделать раздел Lux с файловой системой X4 на USB флешке. Что это такое? Я вам сейчас покажу и покажу, как безопасно его на вот такой вот у нас пароль. И как этот пароль легко и просто расшифровать... Сделать наш безопасное хранилище. Так давайте мы откроем наш зашифрованный тон и введем пароль. Каждый символ первый является нашим паролем, то есть 4 У, большая Н, С, В, большая Л, маленькая Q, большая c большая Б, G Р, У, М. И большая идея e. У меня как подключиться. И видим здесь наш э, зашифрованный жесткий диск. Ну, или же флешку. Ну, короче, наш зашифрованный раздел. Видим здесь security. Наш пароль. Видим наш здесь какой-нибудь там пароль. Неважно. Я вам сейчас покажу, как это сделать. Для начала нам нужно... Простите, забыл сначала, вначале сказ сказать. Э, не все дистрибутивы Linux поддерживают Lux. Э, и не все дистрибутивы Linux э, поддерживают Lux связки с x4. Поэтому я сейчас покажу, как это сделать, как установить поддержку LVM и Lux на ваш компьютер. Так, запускаем наш, нашего Альберта, ну или же запустите как у вам угодно терминал. Вот. Э, и введем обычную команду, которая через IPT или IPT-get установит нам lvm2. Lvm2 это LV, lvm версии 2 и lux версии 1. Ой, здесь нам нужно install. Писать, забыл. У вас пойдет установка, и вам соглашаться не надо, поскольку мы поставили атрибут минус y. Ну, мы выходим из терминала. И запускаем э, утилиту, которая идет в пакете вместе э, с оболочкой XOV э, Gnome Disk Utility. Как ее поставить, можно почитать в гугле. И команду для командной строки, чтобы ее поставить на других дистрибутивах Linux, на которые, в, которой, в которых есть поддержка менеджера пакетов IPT и DPKG, оставлю в описании. Э, а мы запускаем наш диск. А, так, или же через обычный этот, или терминал, терминал диск. Вот, выходим и жмякаем на наш, наше устройство, нажимаем «Форматировать диск». Да, жмем «Форматировать», ничего страшного, только нам надо извлечь его перед этим. жмем «Форматировать» и нажимаем сюда. Видим, что у нас здесь все заблокировано, потому что нужно сделать раздел. Создаем новый раздел. FAT. Неважно, какой раз раздел. Главное, чтобы он отличался от прошлого, так поскольку у меня сейчас вылечила программа. Э я выбрал неправильную файловую систему. Главное, чтобы файловая система не совпадала с прошлой, чтобы вот это вот всего вот не происходило. Так. Ой. Так, нам надо здесь... Э сделать форматировать раздел нажать форматировать да форматировать и мы видим что у нас сейчас идет процесс форматирования и после этого мы нажимаем форматировать раздел и выбираем lux плюс x4 переходим в э, наш tor и видим такой сайт э, passwordgenerator.net генератор вообще рекомендую черезходить через прокси или tor чтобы пароль никто по дороге не подорвал и не перехватил. Так, какие настройки на этом сайте нужно вводить? Так, нам нужно поставить галочку, снять галочку отсюда, и надо поставить галочку сюда, сюда и сюда, если у вас они не стоят. После этого нажимаем «Генерировать пароль». И как мы видим, вот наш пароль, уникальный мы его скопируем, создадим файл на рабочем столе и вставим. Сохраним. При этом я смотрел исходный код сайта, поэтому я ему очень доверяю. Тут э, он написан на JavaScript, а тут нигде нету того, что он бы отправлял автору все эти пароли. Когда мы нажали Ctrl-C или вообще просто не отправлял это все куда-нибудь куда на сервер или же на какую-то машину. Вот. Э, Берем наш пароль, копируем его и сделаем здесь. Вот, вставляем пароли. И сделаем название там. Не знаю. Можно сделать такое же название, как вот этот вот. Но ну, сюда поместится только кофе, 6 и кофе. Я просто уверен в этом. Поэтому мы просто напишем здесь encrypted Lux. Вот. Да, жмем форматировать. Ждем еще пару секунд. И процесс форматирования завершен. И можем с, без проблем. Он уже примонтировался. Ну, у нас еще продолжается, так что смотрим, пока у нас здесь ползунок не перестанет двигаться. Ничего еще не делаем с флешкой. Ждем еще пару секунд, пока у нас все доделается. Все, у нас все доделалось. Вынимаем нашу флешку и вставляем. У нас она сразу просит пароль. Но мы нажимаем отмена и видим, что у нас ничего не монтируется, поскольку мы не ввели пароль. Так, закрываем наш. А хотя пусть тор будет. Висит, он мне еще будет нужен. Так, мы видим, у нас здесь зашифрованный том и вводим наш пароль. Вот этих Ребят, почему я просил у вас здесь вот, снять галочки? Чтобы вот эти вот символы, они не попадались в пароль. Потому что некоторые. Файловые, файловые системы, допустим, тот же самый x4 с lux, пароль там с кодировкой этих же символов. Большие проблемы в библиотеке lux. Так что, если что, просто не ставьте эти символы. Потому что они будут очень плохо влиять. Также китайские символы не ставьте, не японские, чтобы иероглифов и необычных символов там не было. Только буквы большие маленькие и цифры. Это я вам говорю, чтобы потом не было проблем. Так, вводим c 6 c А, большая Е, большая В, большая W, S большая А, 4, G, В, Q, G, M. Жмем «Подключиться» и видим, что наш, наша флешка сейчас должна примонтироваться. Да? что мы неправильно видели. Может, это неправильно видели? W, S, A, 4, G, V, Q, Да, все. у нас есть Encrypted Luxe. Volume, и вот наша флешка И при этом сюда никто не сможет упасть Без этого пароля Ну точнее нет, во-первых, буквы Из этого пароля Тут на том сайте есть просто Множество разных функций Тут разных Сохранить ваши настройки Тут есть параметр безопасности И так далее Вот Так, спасибо за внимание Ставьте лукасы как бы странно это ни звучало. Всем спасибо за внимание, всем пока!